Прижмешься к ракушке и ухо услышит, Как калька в прибрежной волне лестит, Как море спокойно и медленно дышит, И ветер над ним еле слышно свистит, Как кружат на темной водой арботросы, И входит, цепляя рубешек в базар, И как у подножия старых утесов, Волна за волной вступает назад. Ты к уху, покрепче прижми, послушай. Под гладкий ее завиток посмотри, ты будто заглянешь ей в самую душу. Настолько живая ракушка внутри, она не запала. И не безделушка, в ней правда живет настоящий прибой. Возьми, я дарю тебе эту ракушку, чтоб море всегда было рядом с тобой.